Включается сейчас. А, ага. Всем доброе утро, друзья. Мы в прямом эфире на Facebook. Сегодня у нас среда, 10 ноября, и по традиции мы проводим вместе с нашей дружной командой утренний кофе. И сейчас мы поделимся то, чем мы занимаемся здесь. Мы начали заранее. Обсудили вместе с командой, что вчера была встреча с Джеком и Жоном, с руководителями компании. вот. А сейчас мы хотим э, не только в закрытом пространстве делиться результатами о продукции, о компании, а и на Facebook. И я попрошу, вот, кто сейчас э, в комнате в Zoom, э, вверху слева кнопочка Live Facebook, нажимайте на трансляцию, заходите. Поделитесь на своих страничках, чтобы все ваши друзья видели наш прямой эфир. И сейчас вот каждый из нас, из партнеров, поделится э, результатами по продукту. Что человек пьет, какие продукты, какие результаты, свои личные и своих близких друзей, либо клиентов. И, Семен, тебе слово. А остальных я попрошу, чтобы вы по очереди каждый поделились своими результатами. Семен, я попрошу, чтобы ты и про себя, и про своих родителей тоже Okay. Да. Хорошо, спасибо. Да, меня зовут Семен Плинер, я живу в Израиле, мне 64 года. Вот. И знакомство с компанией у меня, с продукцией компании у меня началось вот с продукта «Мелодии». Это капли, которые я приобрел для мамы, вот, потому что у нее был сильный нервный срыв. И с этого началось, но ну, я потом действительно заинтересовался этой продукцией, Вообще, и большим, да, в компании. И вот спасибо тем, кто мне посоветовал, да, это были Юлия и Авиэль, и которые очень так хорошо рассказали об этой продукции прекрасной. Вот, и я начал пользоваться сам и. Папа подключился, то есть у нас мама, можно сказать, первая начала, да? потом я, потом э, папа. И вот э, действительно прекрасные результаты, у каждого, у каждого как бы свои, свои. у меня, э, я почувствовал, вот я начал э, пользоваться таким базовым базовым продуктом, флагманский, как говорят, да, продукт, это аясути, это такой чай очищающий, и вот... Э, Действительно, я почувствовал буквально на второй, на третий день такой сразу уже такой прилив сил, энергии, вот. И прекрасно почувствовал этот продукт, и вот он, знаете, это такой вкусный чай, вообще просто приятно было пить. это С удовольствием я это пил три раза в день, и получал свой результат. Я прекрасно себя чувствовал, замечательное настроение, энергия. У меня стал уходить лишний вес и объемы и это было очень приятно и потом я начал пользоваться еще э, услышала кофе начал пользоваться вот кофе такой дельгадо прекрасный кофе который тоже как ни странно может быть слышать э, тоже помогает сбрасывать лишний вес и конечно дает естественно как и кофе то о чем мы его от него ожидаем это прилив сил вот потом это энергия, тоже замечательный продукт, который я, к сожалению, забываю иногда брать, но это прекрасный тоже продукт, который тоже способствует снижению веса. Это, тоже так немножко неожиданно. Но все это действительно, это балансирует, просто балансирует, приводит в норму веса. Вот. и это, конечно, прекрасные продукты. И мой папа, когда он увидел, что я это все пользуюсь, и он видит, что я хорошо себя чувствую, прекрасно чувствую, он тоже захотел и он со мной вместе уже больше двух месяцев. Я пользуюсь уже да где-то тоже уже два около трех наверное, месяцев вот продукцией и папа уже больше двух месяцев и он пьет чай, и он пьет вот этот, мы вместе пьем, конечно, вот этот нутробурс, и я, и мама, и папа, вот это, этот продукт, который они просто с удовольствием, я думаю, что они, это по одной ложке утром, но они, я думаю, подтаскивают еще из холодильника, еще. Берут это. им это вкусно, им это приятно, вот, и знаете, мы прошли корону, вот у меня корона у нас случилась, я, я принес, вот, очень переживал за родителей, вот, потому что они в возрасте 90, плюс-минус. Вот. Маме вот почти 90, папе уже 92,5. Серьезный возраст. И вы знаете, мы все легко прошли. Я просто сразу подключил еще вот, хорошо, что у меня был этот чай. Э вот-вот он, чай Immunity, это уже просто вторая пачка, вот, э, у меня. Э, а первую мы легко выпили, это тоже очень вкусный чай, прекрасный, и само название говорит за себя, Immunity, Иммуни, э, прекрасный там состав. И вот мы это пользовались, и вы знаете, мы все легко вышли, вот просто все легко прошли, э, это взяло не, даже меньше недели, Просто мы неделю должны были быть, 10 дней должны были быть в карантине, но для каждого, может быть, 2-3, даже пару дней, наверное, было таких, когда температура была и прочее, но все потом нормализовалось. И я чувствую, я даже не чувствую уже, что я болел, вот, потому что эти продукты, они действительно дают очень прекрасный прилив сил, энергии и замечательная просто, действительно замечательная продукция, вот, я не знаю, все ли я перечислил, вот. а, а, чагу, чагу, да, чагу, вот, чагу, вот это хорошо тоже, что я приобрел этот продукт, потому что, к сожалению, у папы сейчас обнаружилось, э, ну, не хочу громко говорить, он рядом, да, вот, поэтому, э, ну, мы знаем, для чего это служит продукт, да, в случаях вот этих всех онкологических вещей, и просто как профилактика, вот мы с мамой берем по одной, по одной капсуле, я говорю, мама иногда, к сожалению, пропускает, вот, но э, мой папа берет три раза в день, как мне и посоветовали, я верю, что он выйдет из этой проблемы, вот, поэтому, слава богу, да, вот эти прекрасные, прекрасные продукты вообще, вот. Я только желаю еще больше пользоваться, и замечательные еще продукты, и Pro-Z, или там еще всякие разные, которые чудесные продукты. Я просто вижу качество и отмечаю качество этой продукции. Вот, так что спасибо, спасибо, компания. Хорошо, слава, Богу, слава Богу, благодарю. Да, да, слава Богу, слава Богу, вся слава ему. Кто да. у нас следующий, давайте, кто руки не поднимает или мне назвать, давайте вот Юля. Да, Сразу выступлю за Семеном, потому что мы вот вместе с ним и работаем и практически недолго друг от друга подключились к этой компании. Мне 53 года, я из города Москвы, получила, так сказать, ну как постковидное осложнение, это большую прибавку в весе, 10 килограмм начала задыхаться, чувствовать слабость. И понимала, что мне нужна программа очищения, мне нужен детокс. И я начала искать хороший детокс. И вот услышала ролик Авеля Станкевича о том, как он с помощью чая детокс не только помог своему организму очиститься, но и избавился от 10 килограмм лишнего веса. И меня это очень вдохновило. И я ответила ему в комментарии, что мне это интересно. И вот мы с ним пообщавшись, я подключилась сразу же и к компании, не только заказала продукт, но начала пить тоже кофе, ой, вернее, чай оригинал Ясати, начала пить кофе Делгада и капсулы вот Energy, вот тут они у меня стоят, вот начала пить этих три продукта и увидела... Очень быстро, что мои объемы уменьшаются, мой вес уходит. Сейчас на данный момент у меня ну, в течение четырех месяцев у меня 8 килограмм веса ушло, минус 14 сантиметров в талии. Это ну, как минимум два размера в одежде. Я, так сказать, уменьшила. Прекрасно себя чувствую. У меня нет одышки при ходьбе теперь. У меня много энергии, достаточно энергии. Я справляюсь, так сказать, со всеми своими обязанностями как директора в своей компании и как здесь как менеджера, пока расту в сторону директора. Вот. И прекрасный сон у меня наладился, ЖКТ. Я чувствую, что... В общем, я полна сил, энергии и очень довольна тем, что я познакомилась здесь со многими интересными людьми, что здесь я имею возможность обучаться, имею возможность расти. И, конечно же, вот эти семь ценностей, они мне очень близки, и я вижу, что эти ценности, они помогают в этой компании многим людям Проходить, так сказать, разные стадии очистки, не только физической, но и духовной. И дальше уже, так сказать, двигаться, применяя эти ценности в своей жизни и не только в бизнесе. Вот. Я за четыре месяца заработала больше двух с лишним тысяч долларов. Это просто как бы как, тоже как бонус, наверное, от компании. То есть, делясь результатом, мы еще и зарабатываем деньги, и это, это тоже как бы, ну, как, такое, так сказать, специфика этой компании, что она делится, она дает больше, чем она обещает, и вместе с результатом еще и деньги приходят. То есть, это просто действительно благословение от Бога в этой компании, работать в ней. И привлекать в эту компанию все больше людей. Так что всех приглашаю в эту компанию, говорю о том, что в этой компании действительно все очень, все очень здорово. Здесь вы получите результат, здесь вы научитесь зарабатывать деньги, здесь вы научитесь многим вещам, которые вы раньше не не знали, не умели. Научитесь выступать, научитесь говорить, научитесь общаться с людьми, научитесь работать с цифрами, следить за какой-то своей другой информацией, то есть научитесь контролировать многие вещи в своей жизни. Так что приглашаю вас в эту компанию. Спасибо, Юлечка. Давайте следующий. У нас очень мало времени. И давайте вот... Кто у нас? Алла, вот сверху первая. Давай, Алла, тебе слово. Доброе утро всем. Затем, я извиняюсь, Вера, Оксана и так друг за дружкой быстренько. Меня зовут Алла, мне 46 лет. Я из Молдавии, живу сейчас в Испании. Я в компании недавно. Я пью чай, я судьи оригинал. У меня действительно тотальные жизненные изменения, так как я похудела на 7 килограмм. Минус 5 сантиметров в объемах. У меня улучшился сон. Я себя очень бодро чувствую. Так как я с детства на гормонах, у меня гипотереоз тяжелой формы, я никак не могла худеть. Я задыхалась, не могла ходить долго. Сейчас я не задыхаюсь, люблю ходить. Рекомендую всем. Спасибо Ольге Сребная за приглашение в компанию. Муж... Да, добрый день. Я человек новенький. И как бы тоже пил чай айсати вместе с женой. Но я пил всего лишь две недели, но ну, практически похудел на 4 килограмма. Но потом случилась травма. Как бы я уже не пил чай. Сейчас ждем, чтобы чай приехал. Как бы начнем дальше пить чай. Так что приглашаю всех. Здоровья, всем, всех благ. Да, спасибо большое. Вперед. Да, спасибо. Классный результат, вообще, Алла. Это просто чудо такие результаты. Алла, и еще я знаю, что ты от компании получила тоже небольшой подарок, вот, да? Да, я получила 250 долларов за нашу то, что мы гуляли в каждый вечер по 15 минут. И у меня как бы поздравил Джек с Джоном. Третье место, 250 долларов. Слава Богу. Я просто аплодирую Супер. за то, что ты пьешь классный продукт, за то, что ты просто ходишь, 15 минут гуляешь и записываешь видео. Вот Аллу отметили, Джек и Джон говорят, вот 250 долларов тебе еще купить себе продукта и пользуйся на здоровье. Но это только может да, Она Давайте. больше 15 минут ходит. Спасибо всем. Слава Богу. Давайте следующий, кто у нас? Я, наверное. Давай, Вера. Добрый день. Меня зовут Вера, я живу в Израиле. Мне 59 с хвостиком лет. Я познакомилась с продукцией компании TLC в середине июня этого года. А получилось так, что, конечно, за корону все мы, сидячие дома, располнели и состояние было, конечно, не очень приятное. То есть мы не болели короной только из-за того, что были локдауны. Вот. и локдауны. Бы, и у меня на подкорке было такое, что надо бы, конечно, сбросить вес, но диеты, спорт это, и худение – это не для меня вообще было. Но, видно, Всевышний услышал мои мысли и сказал, если есть ученик, то учитель всегда найдется. И вот нашелся учитель, это было Кива, который мне позвонил и сказал, вот есть такая интересная компания, значит, можно и вес сбросить, и заработать. Вот. Ну, я подумала, что там, господи, ну 80 долларов э, попробую, попытка не пытка, не попробуешь, не узнаешь. Попробовала. Э, через две недели у меня было минус два килограмма и объемы начали уходить, вот, я поняла, что тут что-то интересное есть, и добавок, когда я внимательно еще больше обратила внимание на семь ценностей компании, которые там есть, то есть это мне как бы все сложилось в единую картину, я поняла, что, в принципе, это место, где людям можно помочь, можно помочь себе, можно помочь людям стать счастливыми, и я очень довольна тем, что я здесь, не всегда у меня получается быть 100% тут, потому что у меня еще есть дополнительно моя основная работа. Но я счастлива, что я за это время сбросила 7 килограмм, два размера. То есть, в принципе, я вернулась своим докоронным размером. Вот. И что мне еще нравится, что компания мотивирует действительно заниматься своим здоровьем. Мотивирует выходить на улицу, гулять, общаться с людьми и... Еще вдобавок такой бонус, я не знаю, э, компания дает больше. На каждом день рождения компания дарит своим дистрибьюторам 20 долларов. Пустячок, ну, приятно. Вот, так что я очень рада, что я здесь. И мои партнеры, которые пользуются продуктами, и мои клиенты получают все результаты. Поэтому всего хорошего всем продолжение нашей хорошей благотворительной работы. Байя, я люблю Спасибо, вас. Спасибо. Здравствуйте всем. TLC компания не лучше других, но мы просто другие. Я в компании уже год. Пользуюсь нашим продуктом. У меня огромное количество результатов по нашему продукту Аясу Ти. У меня лично потрясающий результат. Помимо того, что я круто очистила свой организм, я стала себя лучше чувствовать, у меня улучшилось состояние кожи. У меня еще прошла моя аллергия, которая мучила меня много лет. Я очень рада, что я избавилась от этой болезни. И буквально сегодня мне утром позвонила моя родственница, которая пользуется тоже нашим продуктом. У нее есть 72 года, и у нее 50 лет она мучилась запорами. И она говорит, вот пользуется нашим продуктом три месяца. Она говорит, я без него просто не могу. Это уникальная вещь вообще, почему я не была знакома с ней раньше. И наших результатов у людей очень-очень много. Поэтому внимательно слушайте, пользуйтесь и получайте свои результаты. Спасибо большое. Супер, Оксана. Так. Сергей, давай. Всем доброе утро, друзья. Меня зовут Сергей Попов, мне 36 лет, я живу в Украине, и я вот пользуюсь уже полтора года нашей замечательной продукцией. Вот Чай-детокс, кофе. Вообще, вот это традиционные наши напитки. То есть все любят чай, все любят кофе. А если эти вещи еще и полезны, то все любят травяные чаи. Да? То есть вот травяной напиток, который делает просто детокс, очищение нашему организму, и наш организм при этом лучше себя чувствует, он прожить может дольше, функциональнее и здоровее. То есть я с такими продуктами действительно очень рад столкнуться и приятно работать с такими продуктами. Вот с утра пьем кофе, чай и наслаждаемся прекрасным вкусом. Также еще наполняю свой организм такими полезными продуктами, как вот Нутробуст, 148 ингредиентов здесь вот входит. Вот такой пакетик с собой можно взять в, в дорогу, куда угодно. И еще сейчас активно использую вот такая спирулина э, в таких капсулах. Вот каждый день я применяю одну-две капсулы вместе с едой. Чувствую меньше голод. Вот что мой организм, да, вот бывает, хочется кушать, ты кушаешь, и вроде еще хочется, еще хочется... Как-то ты понимаешь, что уже вроде достаточно, а все равно хочется. Вот, вот эти продукты реально убирают вот это, э, чувство голода такого. Не, ну ты, ты можешь насытиться, ты понимаешь, что маленькую порцию вот сейчас творога съел, и я чувствую, что накушался, классно себя организм ощущает. При этом больше сил стало, энергии, лучше сон. В принципе, не, не так много сплю, но высыпается организм и достаточно для того, чтобы целый день, в принципе, строить, работать и общаться с людьми, там по хозяйству какие-то дела еще свои делать. Всем рекомендую. Шикарная возможность. Также вот за этот период сотрудничества с компанией заработал больше 20 тысяч долларов. Шикарные результаты, думаю, в период коронавируса и домашней изоляции. Это будет огромной такой прибавкой к нашему там бывшему, или, там который был осно основной доход или еще что-то. То есть это шанс, реально возможность спастись, потому что неизвестно, что будет дальше, как оно что будет, еще, дай бог, какая-то война или революция будет, потому что ну, реально безумие просто в мире творится по всему миру. Вот такое сейчас происходит, поэтому я призываю всех. Включаться, разбираться, смотреть информацию, пробовать продукт. Если сердце откликнется, понравится продукция, пожалуйста, зарабатывайте деньги с помощью интернета, комфортно, сидя дома. Просто спасайте своих окружающих, своих близких. Не нужно ехать ни на какую за границу на заработки, там оставлять свою семью непонятно с кем, или ехать в неизвестность какую-то. Вот будь на месте, зарабатывай здоровей молодей просто себя великолепно чувствует благодарю за слово всем правильных решений желаю да благодарю сергей давайте следующий кто у нас у кого есть желание давайте вот э, кто еще хочет сказать наталья байджей вижу вот камеру включала наташа у тебя есть что сказать здравствуйте всем есть у меня сказать нового, потому что я уже в компании как бы почти год. Но, конечно, сразу мы только начали, когда вступила. Я только мы только пользовались продукцией с мужем, и у нас хорошие результаты по, по применению продукции. Мы начали с чая, как и все и, Конечно, у мужа, он у первый это почувствовал, потому что у него как всех мужчин, ну не всех, конечно. Но обычно у мужчин большой, большой живот, ему тяжело за руль сесть, ему тяжело дышать, согнуться. И вот когда он первую, за первую неделю пропил чай, пропил чай, у него он сразу говорит, Наташа, я могу сесть за руль, смотри, я могу согнуться. Это уже было, как до нас уже показатель. Первую неделю 2 килограмма веса спросил. И, ну, я, как говорится, я смотрела сразу на мужа, потом тоже подключилась, потому что я думаю, у меня весовая категория не такая, уже, что надо, нужно похудеть. Но ну, а проблемы со здоровьем все равно у каждого уже есть в таком возрасте, как у меня. У Мне меня уже тоже, слава богу, не, даже не 50, а уже 64 года. И я была, до этого я была в другой компании, конечно. Там продукция хорошая, замечательная. Мы тоже Пропили там курс, но такого результата мы не получили, например, как здесь. Я что, у меня поджелудочная очень тепло. я в больницу сейчас не хожу, боюсь сейчас как бы и анализы сдавать, я действительно и коронавирусом, мы, слава богу не заболели за это время, сколько мы принимаем продукцию, мы, мы принимаем. Э, более, ну, тропист, этот продукт, э, это поднимаем иммунитет. Чага, это противовирусная, и еще противораковая, так что мы да, на постоянные, ну, как три месяца вот уже вьем, и чувствуем себя прекрасно. Поджелудочную свою я не чувствую, потому что у меня там, я не знаю, надо анализы пойти еще поддавать. Было два камня поджелудочными, мне кажется, может и рас... ну, потихоньку уходят или может рассосалась, или ну, неизвестно, как бы без анализов. Но я довольна продукцией. У меня есть свои много партнеров, которые работают, которые нет, но принимают и Клиентов много своих тоже, потому что му, мужа, друзья увидели, что он худает, у него упал, живот упал, <свят> они тоже подключились к нему. К нему им так, помогает мне в этом плане даже клиентов собирать. Так что мы довольны и предлагаю всем, кто еще не подключился, пожалуйста, даже не задумываясь, можете... И тем более команда, у нас в все здесь действительно эти семь ценностей. Это действительно вчера Джек Фейлон Игорь, Игорь, Игорь, и Джон Биккери выступали. Мы чувствовали такую энергетику, что действительно стоит, стоит как бы, пользоваться продукцией. И бизнес здесь тоже каждый уже развивает каждый по-своему приглашаете людей и даже не сомневайтесь в этом хорошо спасибо интересно. Наташа большое за отзывы результаты э, кто Лидия давай Лидия у нас торвет вот собой да Лидия подготовится Эмма Янна, э, Екатерина кто еще не говорил и будем завершать Нюля доброе утро всем привет из Германии меня зовут Лидия Керк мне 58 лет я вот уже, как Сережа говорил, у меня прониклась сейчас очень сильно после вчерашнего зума с нашими основателями компании Тельси. ты есть и очень радуюсь сейчас получилось сообщение от своего партнера, которая год как назад зашла вместе со мной, потом что-то там у нее случилось несчастье, умер муж, они оба переболели короной и после короны у нее случился этот сердечный приступ. Она Конечно, получила огромнейший шок. вот Сейчас прислала сообщение, а сейчас принимаю вернулась в компанию и написала, похудела на 5 килограмм, счастливая, зашла бы в Zoom, но нахожусь на работе. Я говорю, ничего, у нас есть еще вечерний, заходи, поделись с результатами, все будут рады. Я радуюсь, когда кроме моих результатов, у меня еще есть результаты тех людей, которых я привела в нашу компанию. У меня у самой тоже хорошие результаты и у мужа, потому что за 8 месяцев, скоро год будет уже, я принимала и принимаю до сих пор на постоянной основе нутробурст, на, по на постоянной основе я принимаю кофе, чай, э, витамины, э, капли. В общем, знаете, за 8 месяцев я просто ну, как бы перепила столько продуктов, что всех их... Э, не буду перечислять и занимать время эфирное, чтобы другие поделились. Вот. Хочу сказать, что после синергии звезд, которая была вот в сентябре месяце, у меня а, не то что жетон провалился, там все провалилось. Я приехала домой и сама себе сказала, я еще в Киеве сама себе сказала, внутренний голос, он же всегда нам говорит, когда мы делаем правильные шаги, а когда неправильно, он говорит, ты что спишь, ты что бездействуешь, почему крылья сложила? Ну хорошо, заболела я коронавирусом, потом потеряла там рабочее место, там, как говорится, это все, может быть, еще мне и на руку было. Когда я сообщила своему партнеру Яне и Эмме, что такие такие со мной катаклизмы происходят, они говорят, а на ура, ты больше не работаешь, полностью будешь в ура. Я говорю, нет, перевели на другой объект, она говорит, блин, потому что надо выкладываться, выкладываться здесь. Они а там, где тебя не ценят, или там, где нет никаких результатов, работала только целый месяц с позитивными, э, сказать, этими жильцами, да, и зацепила сама этот коронавирус. Но это не самое страшное. Самое главное, что э, есть результаты, есть, ушли хронические заболевания. Не буду все перечислять, у меня их было много, но главная симптоматика вот эта, она улучшилась в том плане, что скоро не вызываю. К врачам не хожу, таблетки не пью, а что еще надо? И энергию не знаю, куда свою девать. Вот что самое главное. Ну, пускай ее сюда, в ТЛС. Поэтому, ребят, даже... Ну, вы теряете время, не теряйте время, сразу говорю. Заходите, молодеть становитесь успешными. Рвусь бой, хочу быстрее стать директором, приехать в Дубай. В Дубай я была в прошлом году, делала круиз две недели. Ну, знаете, э, как сказать, отдыхать хорошо, а вот общаться с позитивными, с успешными, заряжаться от них, учиться всему, вот это самое главное. Поэтому всем успехов, всем здоровья и побольше нам э, успешных людей в команде. Да, спасибо, спасибо, Лидия, спасибо большое. Еще кто у нас не говорил, давайте вот Татьяна Сигаль, кто еще, Саша Допилка, Эмма, Яна, быстро свои результаты. И будем мы завершать наш эфир. Сара вот Сара может сказать, а Сара – это Юля. Ну Давайте, еще друзья. Еще добавлю, извиняюсь. Еще Давай. за то, что подключила 11 человек в компании, получила 100 долларов от Варлама с Ниной и зашла на первое место лучшего отченчера в компании Тельский. Это успех. Слава Богу. За то, что зарабатываешь, помогаешь людям, и еще тебе вознаграждение дают еще больше. Невероятная компания. Просто вообще счастлива до небес. На седьмом небе. Да. Ну хорошо. Я всех, я каждого благодарю. Кто-то вот пишет, не может. Кто-то в банке, кто-то за рулем. Я скажу свой результат. Я пользуюсь тоже всеми продуктами. но ну, вот я в последнее время начал пользоваться вот этим продуктом. Симус, вот Саша, Барли. Ну, пока саша готовится. Я вот пользуюсь с этим продуктом, продукт, который работает с нашими стволовыми клетками. Что, такие, что такое стволовые клетки? Вы все знаете, это клетки нашего организма. И если на простом потребительском уровне рассказать, как работает этот продукт, просто наши клетки, как скорая помощь, когда попадает этот продукт в мой организм, Наши клетки стволовые идут, вот как скорая помощь, как пожарная часть, идут в то место, там, где есть проблема в организме, и они там на своем уровне решают проблемы. У многих компаний есть, я знаю, не у многих компаний есть продукты, которые работают с нашими стволовыми клетками. Очень хорошие отзывы и результаты. Я свой позже буду делиться своим результатом, но в нашей команде уже есть очень много партнеров и клиентов, которые пользуются этими продуктами, есть результаты. Давай, Саша, Яна, вот подключились, я их еле вырвал на прямой эфир, попросил, давайте, Саша, Яна, по очереди, кто из вас первый? Дорогие друзья, всем привет, мне 25 лет, я занимаюсь бизнесом индустрии здоровья и красоты уже более 5 лет, продуктом TLC пользуюсь год, у меня больше 300 знакомых, которые получили результат на этом продукте, я один из них, мой личный результат – это 20 см в объемах, 7 кг за 40 дней. У меня исчезла угревая сыпь. Я веду активный образ жизни. Порой иногда сплю 3-4 часа в сутки. Создаю огромную ценность для большого числа людей. Хотя понимаю, что еще небольшую ценность создаю. Но я, я в пути, так или иначе. поэтому У меня есть больше 300 результатов. Они разные, самые разные, потому что люди все очень разные. Но самое интересное, что все люди, которые начинают делать, очищать свой организм, этот продукт, он очень умный, то есть их организм, он сам регулирует все те процессы, которые были нарушены в связи с тем, что организм был зашлакован. Так как мы находимся в экологии, кушаем продукты питания не очень высокого качества и экология, которая всегда жаждет лучшего, я уже не говорю за зону облучения, зону, зону Wi-Fi, там Чернобыль и так далее я уже не говорю за мегаполисы. То есть наш организм нуждается в ежедневной поддержке, потому что находится постоянно в бутстрепинге, он постоянно с чем-то борется, постоянно что-то преодолевает, и для него это огромный стресс. Поэтому я вот пользуюсь вот таким вот продуктом Течуи. Сейчас покажу его. Вот такой вот продукт Течуи у меня есть. Я пользуюсь Аясо Теоригинал, я обожаю кофе. Вот. Ну а и выпью за ваше здоровье, потому что не пил. Ты чу, это спирулина, это продукт, для, который позволяет моему организму чувствовать себя лучше. Он укрепляет иммунитет, улучшает состояние соединительных тканей и помогает мне нарастить мышцы. Вот я спортсмен, кайфую от продукта, поэтому всем рекомендую, ребят, спасибо. Спасибо, Саша. Есть хорошая новость, что появился кофе Дельгада уже на складе в Украине, так что теперь ты можешь быть уже спокойным и чувствовать себя еще лучше. Слава Богу. Яна, давай. Да, всем добрый день. Меня зовут Яна Новоселецкая. Я в компании уже, будем так говорить, 20 ноября будет код. Я очень рада, что здесь, в этой компании. Слава Богу. Спасибо, Александр, за то, что ты предложил мне такой вариант. Да? Я долго не думая пришла в эту компанию. И на сегодняшний день я решила вопрос со щитовидной железой, принимая чай ясу оригинал принимая нутробуц кофе делегада и много-много продуктов я не знаю какой продукт повлиял но придя в компанию я пила и утирок 100 на сегодняшний день я ушла вообще с гормонов я уже три месяца не принимаю их вообще ушел вес при этом до до, до момента приема продукта я была 75 килограмм, сейчас 55 килограмм. Ну, плюс-минус там где-то где что-то ушло, где-то что-то добавилось. И как бы я очень довольна состоянием моё. Я забыла, где у меня сердце находится, потому что постоянно я пила лекарства от сердца, валакардин, караксан. Ну, куча-куча. Я уже толком не помню, даже не помню, где моя аптечка. И слава богу, что я в этой компании. Почему? Потому что здесь есть ценности, которые внутри в нас да, есть ценности, они взяты из Библии, то есть мы любим друг друга и точка, И много-много других ценностей, которые человек, пройдя в этой компании, он познает сам, он пройдет сам каждую ценность и поймет, что эта компания не просто пришла в его жизнь, она просто изменила ее и по здоровью, и по финансам. По финансам в, за этот год я заработала более 7 тысяч долларов только. То, что мне компания заплатила, и помимо этого еще заработки идут от продаж продукта. Продукт люди берут, потому что продукт дает результаты, люди оздоровляются, люди решают вопрос с короной. То есть реально вот принимая чагу чай, да, вы, ну, трабут, вы можете избавиться 3-4 дня от зависимости нашей гадости, которая уже два года нас мучает. И Самое главное – это профилактика. Лучше делать профилактику, чем ходить и болеть. Так что всем рекомендую присоединяйтесь к компании. Большое спасибо, Саша, что дал слово. Мы, как говорится, даем вам возможность, да, а уже каждый человек должен выбрать, надо оно ему или не надо. Каждый человек услышит это видео, да, кто пригласил... Кто увидел, обращайтесь к тому, на чьей страничке вы это смотрите, и вам люди расскажут, да, что есть такой чай, есть возможность не только, как говорится, по здоровью, но и по заработку. Спасибо большое. Да, спасибо, Яночка, большое. Но я думаю, что по результатам достаточно, иначе мы можем продолжать это. этот марафон, может длиться 20 часов, может 50 часов. Бесконечно партнеры будут приходить, рассказывать свои результаты, будут появляться новые клиенты, новые результаты, и мы будем просто круглосуточно вещать. Поэтому я предлагаю приостановиться, и я хочу подвести итог, что, что каждый из вас, кто смотрит это видео, может получить, какую выгоду. Да? Но Многие смотрят и говорят, ну понятно, что вы там хвалитесь, что вы рассказываете, результаты, деньги, продукт. Первое, что вы можете просто взять и попросить у человека, вашего знакомого, где вы смотрели это видео, попросить информацию больше о продуктах, состав, как работает, а лучше приобрести этот продукт, компания сделает вам доставку. Вторая выгода, это вы можете начать дополнительно здесь зарабатывать деньги. Компания предоставляет возможность абсолютно любому человеку, работать из дома через интернет, в любой точке мира, неважно, кто вы по профессии, сколько вам лет, вы можете просто в компании быть, например, ну первое – потребителем, второе – зарабатывать деньги. И причем, чтобы зарабатывать здесь деньги, в компании не обязательно регистрироваться, не обязательно платить деньги. Есть такие условия, просто вот можно как клиентам да, зарабатывать дополнительно там по 20 долларов на продажах одного продукта. Если вас интересуют серьезные доходы, регистрация в компании стоит до 100 долларов, где-то в среднем, в зависимости от страны, выбирайте комплекс продукта на месяц, любой чай, кофе, витамины, любой продукт, и можете начать открыть свой бизнес из дома через интернет. В легальной компании, которые больше 20 лет на рынках э, в мире. Э, компания работает глобально по всему миру. Вот есть ребята у нас сейчас на эфире: Испания, Германия, Турция, Россия, Украина, Израиль, Литва, еще кого забыл, Молдова, тут ну, много стран. И каждый из дома у кого-то это дополнительный заработок. Уделяя час времени в день, можно уже зарабатывать. Тот, кто хочет, может создать серьезный бизнес. Ну, нужно поработать, как и везде. Вот, поэтому э, я также э, приглашаю вас в нашу команду, в семью. Э, то, что у нас присутствуют ценности, и они гораздо выше всего остального. Это действительно так. И вчерашняя встреча вот прямой эфир Джека и Джона еще раз подтвердил, что э, наша миссия первая, это ихняя миссия которые которой мы тоже присоединились в каждое свое время. Миссия – помогать людям, помогать людям изменить свою жизнь. Что такое TLC? Многие не знают. TLC – это Total Life Changes, с английского тотальные жизненные перемены, то есть полные перемены. И вот вы услышали только что отзывы людей, реально происходят перемены, что в здоровье, что в финансовом плане. А то, что компания одна из ценностей дает больше, чем мы ожидаем, это подтверждение. Вот сегодня только на эфире. И Алла сказала, что получила 250, и 100 долларов Лидия получила. И еще э, вчера, только за вчера и позавчера, вот на прямой эфир идет у нас Facebook, три человека наших просто получили по 50 долларов от Джека Джоном за то, что они сделали G5 в этом месяце. Просто, ну... Компания она другая, она не о. Я говорю о деньгах, но это не о деньгах, это просто э, милость и щедрость этих людей, людей, которые с большим сердцем. И если вас цепляет эта информация, цепляют эти ценности компании, welcome. Если нет ничего страшного, жизнь большая, жизнь длинная, найдете что-то другое. Одни говорят, длинно, одни говорят, слушай, жизнь такая короткая, слушай, уже финиш видно, уже вот черта. Поэтому нужно успеть... Чего стесняться? Нужно... Есть возможность спорить здоровье? Пожалуйста. Есть миссия помочь другим людям? Пожалуйста. Все есть. Если ничего не устраивает, перематывайте этот экран, посмотрите какой-нибудь фильм, порадуйтесь, что вам нравится. Я благодарю всех наших партнеров, кто сегодня поделился результатами. Мы сегодня сделали немного большего, поделились результатами и дай бог, чтобы Кого-то эта информация коснулась, и кто-то еще начал э, менять свою жизнь. И на этом будем заканчивать эфир наш. Я всех благодарю, желаю вам мира, удачи, добра и благословений до избытка. Пусть Господь вас бережет сегодня на вашем пути, чтобы у вас все было хорошо. Все, всем пока. Спасибо. Пока. Спасибо. Спасибо, Спасибо. всем. Вдохновение. Да, до свидания.